приветствую всех кто будет смотреть это видео хочу показать как я фрезерую добор, делаю паз выборку, чтобы установить его в коробку вот стол Михаила Исаева установил я фрезер как я показывал быстрая установка фрезер у меня есть выложен на сайте и вот тоже от него Линейка специальная для фрезеровки. Очень удобная. Вот сколько я попилил уже доборов. И пыль совершенно здесь нет. Да, поэтому сделаем все добротно. Вот этот, наверное, у меня полностью забился уже циклон. Так, здесь же у меня стоит вот распиловочный мой. Точно так же вот сейчас покажу как я фрезирую целиком не буду показывать немножко просто самую часть сильно не шуметь немножко я просто прошел, показал вот он прекрасно входит коробку будет ровно идеальное соединение здесь тоже видите коробочка цельная идет нету выборки никакого паза поэтому или коробку надо отпиливать или делать паз в данном случае выбрал паз по техническим причинам по технологическим вот. поэтому вот так вот ну, всем спасибо за внимание, всем счастливо!